скажу как я плачу за телефон со скидочкой то есть мы заходим на сайт рус кемпинг начну здесь вот статья как раз со ссылкой открыта если она будет уже в истории в архиве то можно через поиск значит, найти по будет собственно вкратце здесь все описано и самое главное дает ссылка нажимаем на нее переходим ну, в магазин aliexpress кто покупает товары электронный тот знает его и вот попадаем именно на страницу с оплатой телефона почему-то просто если войти в магазин ее не найдешь эту страничку, она где-то у них там замаскирована. Здесь же все сразу понятно. То есть, вот смотрите, скидка, кстати, каждый раз разная. Вот сейчас вообще глобальная. То есть, 100 рублей мы ложим, платим. Всего 1, 1 рубль 99 нам дарят. Все, что надо, это ввести номер телефона. то есть 900, ну, Не буду я сейчас свой номер телефона вводить нажать кнопку купить все деньги то есть вам попросят ввести там с чего вы будете платить вебмани карточка то есть у вас пишут как будто произошла покупка на aliexpress какого-то товара 1 рубль на счет вам поступит 100 рублей то есть но ну, скидка по-разному бывает вот Вчера буквально было 12%. процентов Я скриншот как раз делал для сайта, который вы там видите. Сегодня уже рубль. А вообще скидка на одну регистрацию представляется один раз в месяц. Потом просто идет без комиссии пополнение. То есть вот ну, такая халява бывает. Что еще? Еще так как мы читали в статье там уже, если перешли уже по ссылочке это идет как покупка, то если вы пользуетесь каким-нибудь сервисом кэшбэка, то, соответственно, вам потом еще и деньги вернут. То есть дополнительно вот сейчас мы рубль оплатим, это пройдет как покупка, и там, я не знаю, один или пять процентов от этого рубля еще вернут. То есть практически. Ну, соответственно, когда вы будете платить там 200 рублей, какие-то там другие проценты вам вернутся. Ну, собственно, миллионером, конечно, на такой уловке не станешь, но очень сэкономить на оплате сотовой связи в общем-то можно ну, мелочь, приятно, как говорится сэкономленные деньги, это деньги заработанные вот, что знал, рассказал не знаю, как долго будет работать эта халява Но я думаю работает, будет значит работать все